Сегодня похоже на шарпе, знаете почему? Потому что я без макияжа, я думаю, вы догадались, почему я без макияжа. Потому что сегодня я хочу показать вам три своих повседневных варианта макияжа. Господи, сколько раз я уже сказала слово макияж. Кто посчитал, пишите в комментарии. И ты, наверное, помнишь то, что я всегда говорю, что новое видео каждый вторник и четверг, но на следующей неделе, в связи с тем, то, что я еду в Питер на Ветфест, я перенесу выкладку на среду и пятницу. Так что новое видео на следующую неделю, жди в среду и пятницу. Да, я понимаю, это сложная информация, но тебе придется это сделать и запомнить. Как я уже сказала, сегодня вас ждет три варианта моего повседневного макияжа. Первый вариант самый изи просто. Когда я куда-то спешу и опаздываю, я делаю именно его. Первым делом из вот такой палетки от NYX я использую фиолетовый и зеленый корректор. Фиолетовый я наношу на зоны, где у меня есть покраснение. он их нейтрализует. Дальше я беру зеленый цвет и наношу его на крылья носик. Теперь я беру другую палетку NYX с более такими коричневыми оттенками. И отсюда я беру персиковый и наношу его в область вот тут, вокруг глаз. Иногда я еще по желанию и настроению добавляю желтый. Но основа это вот персиковый оттеночек. Когда я себе сделала непонятно что, я приступаю уже к тональному крему. И тут у меня тоже есть своя хитрость, и сейчас я вам ее покажу. Я беру тональный крем оттенка «Слоновая кость» и смешиваю его с более плотным по консистенции тональником. Перемешиваю все это дело кисточкой и наношу сначала на зоны, на которые нанесен корректор. А потом уже и на все лицо. Переберу спонжик и при помощи него вбивающими движениями размузякиваю остатки всей этой фигни по своему лицу и делаю на себе тону штукатурки. И на то не пожалуй все. Теперь я приступаю к глазищам. И в легкой версии макияжа это просто нанесение теней. Я беру другую кисть и ее уже тыкаю вот в этот более темный оттенок, который тоже переливается. Так как я не визажист и ни разу не обучалась, у меня свои тупые техники, но для меня они работают и мне не нравятся. Так что, кто недоволен, ну соренчик. Я просто тыкающими движениями наношу эти темные тени чуть-чуть, чуть-чуть. На губы я в таком макияже практически ничего не ношу, кроме кокосового бальзама. Как видите, он немного блестит, и если мне это не нравится, я просто делаю так и убираю излишки. Вот и все, мой первый вариант макияжа готов. И он вот такой вот легкий, и если я не говорю, вот как сейчас на видео, он у меня может сделаться буквально за 5 минут, и я уже шух и полетела по своим делам. Теперь я хочу перейти ко второму макияжу. Он тоже не сильно сложный, но на него у меня уже ходит чуть-чуть побольше времени. Он у меня может занять минут 15. В этом макияже помимо глаз я себе делаю еще и брови. Для этого я их сначала расчесываю вот такой вот щеточкой. И, пожалуйста, не нужно мне писать в комментарии, выстриги, выбри свои брови, мне не нравятся такими, я их люблю вот такими вот родненькими, как вот мать меня родила. Если вас не устраивают мои брови, ну сбрейте свои, удовлетворите свои интересы. Далее я беру тоже для бровей, она у меня коричневого оттенка, medium brown. И слегка наношу на свои и без того черные брови. Далее в этом макияже я беру черный карандаш, и это одно из моих самых нелюбимых занятий в макияже. Я подвожу себе глаза. Делаю я это как на слизистой, так и не на слизистый. Сначала я делаю на слизистый. Далее этим же черным я подвожу снизу слизистую, и уже после этого я начинаю рисовать тоненькую полоску, которую у края глаза я немного вздергиваю вверх. Когда я нарисовала линию, я беру вот такую тонкую скошенную кисть и при помощи нее растушевываю линию, которую я нарисовала черным карандашом. Как-то так выглядит мой второй повседневный макияж, который я делаю за 15 минут. Просто, быстро и нормально смотрится. И для того, чтобы сделать самый последний, самый сложный макияж, мне придется стереть глаза заново нанести тон, и для этого я предлагаю вам сходить за чайком, а я пока что прервусь на паузу и пойду все это стирать с моего лица. Не знаю почему, но после нанесения тона я всегда приступаю к покраске глаз, и я опять же делаю это при помощи того светлого оттенка, но ну, он просто в этом месяце мой фаворит. Далее я беру вот такую вот кисточку, тоненькую-маленькую, и уже на нее из другой палетки я беру какой-нибудь коричневатый или бежевый оттенок. Теперь наступает мой самый нелюбимый момент, это стрелки. Господи, как я только их не рисовала! И при помощи стикеров... И при помощи обычной бумаги И при помощи ложки И всегда у меня они выходят через одно место Поэтому в последнее время я прибегла к еще одному лайфхаку Это к использованию вот такого маркера Он у меня заканчивается, но это для меня плюс Потому что он помогает мне сделать будущий эскиз стрелки и сейчас я вам покажу Таким образом я получила эскиз будущей стрелки. Я не знаю, видно вам его в камере или нет, но главное, мне видно. Мне видно, и это хорошо. И вот этот момент в этом макияже я всегда стараюсь оттянуть как можно дольше, потому что именно с этого момента начинается полная задница в моей жизни. Именно этот этап я могу делать 2 часа и больше, потому что я нарисую стрелку, она будет кривой Или я случайно моргну и будет какое-то пятно Я не хочу это делать В общем, я беру жидкую подводку И начинаю ей рисовать Стрелку Обводить тот эскиз, который я сделала заранее Я ненавижу этот этап, я так во время него страдаю, просто прям не могу. Но я нарисовала первую стрелку, и на нее у меня ушло сегодня минут 5. В общем, как я и говорила, у меня на это ушла целая вечность. Я замучилась, у меня начала болеть голова, но тем не менее осталось совсем чуть-чуть. Я беру опять же черный карандаш и подвожу им глаза. Теперь я беру корректор и им убираю то, что у меня лишнее. Затем я делаю контуринг, который не особо умею делать, но почему-то все-таки делаю. Я наношу его на нос, скулу, лоб и чуть ямку под подбородком. Потом это все я растушевываю. И завершаю все покраской губ. И вот так вот выглядит мой последний макияж, он самый долгий по процессу создания, но для меня он самый клевый, потому что он с душой, со слезами и пытками. Напишите в комментарии, какой из макияжев понравился вам больше всего и каким мне чаще всего пользоваться. Первым, вторым или третьим? Не забывайте подписываться на канал, ставите ваши лайки, с вами была Тилька, всем пока, до новых встреч!